снимаем подкрылок, брызговик, три торкса Т25, раз, два, Три торкс, две пластиковые гаечки на десять, семь, восемь, вверху девять, спереди снизу от защиты. И вот тут самое интересное. Откручиваем, поддеваем, выправляем и вытаскиваем. Еще парочку забыл сказать. Также торксы Т-20 попадаются. Какие-то разноименные все винты. на 10 миллиметров вот эти два только пожалуйста просьба не надо писать и говорить что достаточно эту защиту отогнуть сюда. Я видел в интернете, как умудряется: защиту сюда загнуть пополам. Можете при желании ее вырвать, поломать, разорвать и так далее кому как угодно. Я буду снимать полностью. Не люблю похабничество. Поэтому просьба на эту тему не пишите. Что касается вебасты, в мои планы полностью вываливать ее не входят. Мне надо снять с нее мозги. Но вообще смысл снятия, поясню, будет ясно. Тут надо прорезать болгарочкой. Под плоскую отвертку выкрутить эти болты не получится сверлышком. В общем их надо убрать. Потом на замену им можете пустить обычные болты. М6 и так далее. Первым делом занимаемся этим, болгаркой выпила под отвертку. Они нагреваются, резьба осаживается. Надо теперь двумя руками, видите, подвытащить оттуда. Будет. Кстати, насчет насоса. Насос, чтобы поменять, не обязательно ничего снимать. Раскрутить тут хомуты, вытащить штепсель. Вот, и потом, неудобно, конечно, но на другой машине я менял. И сюда выдвинуть. Раскомутить. Антифриз можно не сливать, но ну, вылиться пол-литра-литр не беда. Потом насос дополнительно включить, она прокачает. Вот. Разбираем дальше. Снял степсель, отодвинул кабель, чтобы он дал выйти этой штуке. Честно говоря, у меня лично, у меня, кто, все ставят обратно, у меня лично на года три уже как отсутствует. Ну и на скорость не влияет. Вот и баста. Под вот этой крышечкой болты. Ой, под вот этой крышечкой мозги. 4 болтика, торкса, не вижу каких-то. То ли Т-20, то ли меньше. Вот, сейчас ослабляем крепление трубок. Вот эти будем вытаскивать ее чуть на себя. Открутили два болта, ослабили здесь, здесь, здесь, здесь. Сейчас будем смотреть, что будет мешать, то будем откручивать до конца. Пока она в ослабленном состоянии. Приподняли вот эту кверху, чтобы вот этот зацепчик вылез с дырки. И начинаем вот, выдвигать. Смотрим, что мешает. Вот, что мешает. То будем сейчас откручивать и поддавать. Вот этот. И так далее. Ну, в общем, вот суть. Вот, четыре болтика торксика. Для того, чтобы мне, конкретно мне, снять мозги. Сниму вот эту крышку. Достану, засуну обратно. Кому надо снимать полностью? Естественно. Антифриз долой. Поехали. Все трубки, которые мешают. Расхомутовываем. Тут или тут. Кому где как удобно. Единственное, тут от 4 зоны климат. Поэтому много трубок. Идет. На двух зонам, естественно, трубок будет меньше. Не знаю, может, штуки 3-4. Потом она выйдет. Всем спасибо. Начинаю с самого тяжелого. Если тяжелое не открутил, то и нечего лезть. Самый тяжелый. Он тот. Он пошел, значит проблем не будет. И с остальными. Можно использовать такой Торкс Т20, кстати, забыл сказать. В общем, убил я минут 20 на раскручивание этих... болтиков. Болтика. Вот. То есть обязательно надо вот такую штуку, потому что вот такой подлезть только можно к одному, практически. Вот. Сейчас буду поднимать вынимать. Одной рукой не могу. Далее снимаем все разъемы оттуда. Допустим, вот этот. Нажимаем вот сюда. И с той стороны также. И потом подковырим кверху. верху. Откручиваете торксом Т15, по-моему. Да, Т15. Снять вот этот разъем. Надо вот сюда надавить силой, чтобы, в общем, вот тут вот щелчок находится. И надо вот с этой стороны давить туда, в сторону крыла. И тогда она поднимается. Ну и с другой стороны желательно или сейчас ее приподнять и в ту сторону выдвинуть. То есть туда приподнимаем и туда ее, туда а потом к верху не знаю даже как показать когда не знаешь неприятная штука чем труба мне первый раз было по незнанию стартер легче снять чем эту ерунду когда не знаешь как снимать и то до конца не разобрался, как разъем тут снимается. Сейчас вытащу. Вот он. Вот как к нему подлезть, когда это стоит, неизвестно. Ни палец туда не залазить ничего. Только, видать, таким методом. Сейчас все... Временно заизолирую от попадания воды. И соберу обратно. Всем спасибо.